Доброго здравия, уважаемые друзья! В эфире Правовед Сибирь. И рубрика... А сегодня, пожалуй, даже э, сегодняшний видеообзор подходит под три рубрики. Это примеры выигранных дел, в новости и интересные. А тема сегодняшнего видеообзора ⁇ Верховный суд разрешил не платить за ЖКХ тем, кто не платит из принципа. Меня заинтересовало это дело. Где оно распространилось в наших чатах. Значит, здесь ссылочка есть на судебное решение. Я решил его набрать э, в консультант плюс. Вот так вот, прямо забил номер дела в поиске. Выдала несколько статей. И да, действительно, <coughs> Верховный суд Российской Федерации вынес определение. Вот. Также, также я посмотрел э, на сайте Верховного суда, забил это дело. Да, действительно, выдала в формате документ в формате PDF, который я также размещу под видео, ссылочку. Кому интересно, можете прочитать подробнее. Вот сейчас я маленько хочу остановиться на этой статье и зачитать вам некоторые фрагменты. Верховный суд России признал право жильцов не оплачивать услуги коммунальщиков, пока они обозна... не обоснуют и не докажут законность произведенных начислений. Решение прецедентное. Теперь гражданам станет проще и быстрее списывать незаконные начисления. По причине равенства граждан перед законом и, следовательно, его толкований и применения судами. Суд разбирался в обыденной истории и пришел к выводу, что те, кто не оплачивает услуги, по закону. Обязанность доказывать факт оказания услуги лежит на коммунальщиках, как и ее качество. При этом ее стоимость определяется не коммунальщиками, а властями. Все началось с банальной бытовой истории. Жильцы одной из квартир не платили за коммуналку около года, Управляющая компания подала на них суд, а те в ответ подали свой иск. В заявлении жильцы пояснили, что не платят принципиально и платить не будут, поскольку считают тарифы в необоснованными. Жильцы это дело э, проиграли, апелляция им не помогла. Но когда разбирательство дошло до Верховного суда, выяснилось, что тарифы действительно не были обоснованы ни в одном из документов этого процесса. «Люди даже не разбирались в сути вопроса. Цифры платежки не ставились под сомнение», сообщает портал «Радио Вести». «Проверять расчеты за управляющей компанией можно и нужно», говорит сопредседатель э, Союза потребителей Алексей Голов. «Если цифры не соответствуют тому, что установлено органом местного соуправления, то однозначно надо писать претензии». Согласно статьи 167 жилищного кодекса, собственник жилья в многоквартирном доме должны выбрать один из трех способов управления своим домом. Непосредственное управление самими жильцами, управление товариществом собственника жилья ТСЖ или жилищным кооперативом, либо управление управляющей компанией. Способ управления выбирается на общем собрании собственников квартир и может быть изменен в любое время тем же собранием. В статье 156 Жилищного кодекса говорится, что если в доме не создан ТСЖ или Жилищный кооператив, то размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не меньше чем год, напомнил суд. Если собственники не установят размер этой платы на общем собрании, то согласно статье 158 Жилищного кодекса он будет установлен органами местного самоуправления в городах федерального значения органам государственной власти. Верховный суд указал, что при взыскании собственников жилья за должность из ЖКХ суды должны выяснить, какой способ управления многоквартирным домом выбран собственниками жилья, выбрана ли данная управляющая компания жильцами и имеет ли она право самостоятельно определять тарифы при расчете платы за содержание и ремонт жилых помещений. Суд должен установить, проводилось ли спорный период собрания собственников помещений, на котором устанавливался размер платы за содержание и ремонт, а также какие тарифы применялись управляющей компании при расчете платы, платы за содержание и ремонт помещений, кем они утверждались и каковы основания их применения, без установления всего вышеперечисленного. Взыскание задолженности за коммунальные услуги неправомерно, решил Верховный суд. Кроме того, Верховный суд подчеркнул, тарифы на услуги ЖКХ должны быть понятны рядовым гражданам и начисляться законным образом. Об судебном решении пишет и российская газета. Подробнее о юридических тонкостях прецедентного судебного решения СКПГ ДВС РФ пишет экспертный центр по институте судебных экспертиз и криминалистики. Как выяснилось в суде, собственники не то чтобы не могли платить. Они не испытывали финансовых проблем. Они не хотели платить, так как не соглашались с размером суммы и не понимали, как она получалась. Районный суд стал на сторону Рэо. Апелляция с решением согласилась. А граждане обратились в Верховный суд Рф, и судебная коллегия отменила оба решения судов. Аргументация нарушение законодательства. Однако суд эти обстоятельства при разрешении дела в нарушении требований гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не устанавливал, не определял их в качестве юридически значимых. Для правильного разрешения спора они не вошли в предмет доказывания по делу и не получили правовой оценки суда. Поэтому э, взыскание судом соответчика задолженности по оплате за техническое обслуживание и коммунальные платежи относительно его квартиры, а также относительно машина место без установления указанных выше юридически значимых обстоятельств является неправомерным. пишет суд в своем решении за номером 5-КГ-14-163 от 3 марта 2015 года. Это одно из шести дел, принятых в судебном коллегии Верховного суда РФ за основу своего решения. Вот такая замечательная статья мне попалась, так что кому нравится наши видеообзоры решение в пользу заемщика решение в пользу человека ставьте любо подписывайтесь на канал распространяйте это по видео значит в соцсетях здесь можно нажать кнопочку поделиться всем плейлистом, начиная с этого видео допустим или можно убрать если галочку это значит просто одним этим видео а вот с этой галочкой просто всем плейлистом. Нажимаем кнопочку еще. Значит, вот здесь вот общий плейлист. И вот ссылочки будут размещены вот здесь вот. Ссылка для скачивания выигранных дел. Ну, а на этом сегодня все. Я вас благодарю за внимание. Всего хорошего.